Необычный опознавательный знак стал причиной споров зарубежных и российских военных аналитиков. На большинстве кадров движения российской техники, задействованные в специальной военной операции, пользователи обнаружили на машинах странные опознавательные знаки отметки Z и нанесенные латинские буквы Гамма с легкой руки интернет-экспертов тут же окрестили уникальными боевыми номерами с особым смыслом. Чуть позже появилась и расшифровка символа, Z, значит Запад, направление, в котором двигаются российские военные. Однако при первой же проверке этой теории возникает проблема, Запад по-английски пишется West, или Western, если речь идет о западном направлении. Первые фотографии танков и другой бронетехники с нанесенной на броню белой краской латинской буквы Z поначалу объясняли тем, что специальная военная операция по поддержке ДНР и ЛНР должна была начаться еще 22 февраля. Если писать эту дату цифрами, то выглядит действительно красиво 22 февраля 2022 года. С легкой руки тех же интернет-экспертов из телеграм-каналов вероятная дата начала специальной военной операции была названа Днем Зет. Позднее техника с буквой Z появилась на территории Украины, однако вместе с ней там же появились танки и бронемашины с другими обозначениями, что сбило с толку и простых людей, и тех, кто интересуется военной техникой. Минобороны России, вероятно, не станет объяснять происхождение и смысл символов на технике, во всяком случае до окончания специальной военной операции. Этому есть логичное обоснование, всякий номер или обозначение придумываются специально и нужны для того, чтобы идентифицировать технику. Ветеран спецназа ГРУ, майор запаса Сергей Кувыкин отметил, что тактические номера присваиваются каждому подразделению вне зависимости от того, где военные находятся. Тактические номера присваиваются каждому подразделению. На учениях могут использоваться одни, при проведении специальных операций, другие. Часто подразделениям присваиваются символы, буквы, геометрические фигуры и многое другое. Все это нужно, чтобы различать подразделения между собой. Другая причина нанесения таких знаков на бронетехнику, по словам Кувыкина, может крыться в разделении наступающих подразделений. У каждой тактической группы всегда свои приказы. Они могут не пересекаться с другими соединениями. Для того чтобы выделять тех, кто точно должен работать в назначенной зоне, рисуют такие знаки. Z в квадрате, Z в круге, Z со звездочкой или просто буква, все это может иметь определенный замысел, главная задача которого – убедиться, что войска находятся там, где должны. Почему именно буква Z? Z – не единственный опознавательный знак, нанесенный на броню российской военной техники. Некоторые подразделения имеют знак V, его объясняют как победа или победная группировка. Такая белая галочка наносится на множество видов техники, от ударных вертолетов до самоходных артиллерийских систем и танков. Аналитики американского издания Task and Purpose предположили, что колонны техники с нанесенной буквой Z и треугольной маркировкой могут иметь разные тактические задачи и продвигаются в разные районы Украины в ходе специальной военной операции. Об истинном предназначении символов не знают и высшие американские чиновники, ранее командовавшие крупными оперативными соединениями. Природу появления символов отказался пояснить генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе и один из самых авторитетных специалистов по российской армии. Максимально реалистичное предположение сделал военный аналитик Ропли из Королевского колледжа Лондона. Он заявил, что разные знаки должны помочь военным регулировщикам разделять военную технику на каком-то важном отрезке движения. При этом Ли пояснил, что нечто похожее в целях координации использовали военные из 101-й воздушно-десантной дивизии солдаты 506-го парашютно-пехотного полка, рисовавшие на своей технике игральные карты разных мастей. Англоязычные пользователи Reddit и YouTube, обсуждающие видео с российскими военными, Заметили еще одно обозначение. Боевые танки и бронетехника с белым кругом, который обозначает латинскую букву «Омикрон», почти не попадают в объективы камер мобильных телефонов. Пользователи YouTube в духе конспирологов пишут про таинственную армию, которая должна взять некий город в кольцо. Разумеется, никаких убедительных доказательств этого нет. А в комментариях пользователи шутят, что всех военных позвали на съемки нового фильма «Война Миров З». Большинство пользователей отмечает, что некоторая техника помимо разных опознавательных знаков имеет и различный камуфляж. Так, техника со знаками Z окрашена в темно-зеленый, штатный цвет военной техники, техника с двумя буквами Z имеет деформирующий камуфляж, техника Z в треугольнике частично имеет зимний камуфляж. А колонны с опознавательными знаками Omicron отличаются смешанным составом военной техники, не только танки и бронетранспортеры, но и машины, вероятно, предназначенные для обеспечения специальной военной связи. Официальных комментариев по поводу отличий техники в Минобороны России пока не дают. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.